Крысьео и Грызетта. Театральная фантазия в трех действиях для среднего и старшего школьного возраста. Действующие лица. Дом белых крыс, кры-кры. Юн любопытен, неопытен. Крысьео, сеньор, прибывший из Крысляндии. Крысунья, мама. Кры-кры. Белые крысы. Дом серых крыс. Грызетта. Юна прекрасна. Грызучо. Брат Грызетты. Грызильда. Кормилица и подруга Грызетты. Серые крысы. Хранители времени и кодекса. Братья-близнецы. Первый и Второй. Люди-крысолов настолько велик, что зрители видят лишь его огромные ноги, пересекающие сцену за два-три шага. Действие первое, картина первая. На сцене огромная клетка-крысоловка с поднятой дверцей. По центру крысоловки Накрыт роскошный обеденный стол, горы колбас, сосисок, сыров, сарделек, копченостей и прочих деликатесов. Появляется кры-кры, насвистывая популярную мелодию. Проходит мимо крысоловки с независимым видом, но привлеченный запахом, внезапно возвращается, замирает в изумлении. Кры-кры! А! Ой! Или я сплю, или это... Сыр медленно обходит вокруг красоловки. Еще сыр! Еще! О, божественные ароматы! О, вкуснейшая корочка! Как я скучаю по тебе! Ай, колбаса! И здесь тоже. Кажется, копченая. Я давно забыл ее вкус. Ой, не верю носу и глазам. Это же она, моя любовь, моя желанная, моя нежнейшая, моя... «Сосисочка!» невольно идет в открытую дверцу. Створка дверцы начинает страшно дрожать. Он отскакивает. «А? Что это? Что это здесь только что так страшно гудело?» Появляется запыхавшийся грызучо. «Ах, боже мой, какая удача!» Встретить самого господина Кры-кры у моего обеденного стола. крыкры -кры, у вашего обеденного стола? Вы, милейший, хотите сказать, что этот стол накрыли вы? — Грызучо, ну, не совсем я, и не совсем чтобы накрыл, но обнаружил это пиршество духа первым точно я. Предвижу ваш вопрос: а почему это здесь никого не было, когда ваша светлость изволила проходить мимо? Это вы желали спросить, крыкры, -кры. желали? Грызунчик, а я вам отвечу, мелкий прыщ, я ходил за самой своей длинной шпагой, чтобы удобнее было доставать со стола вкуснейшие, лучшие кусочки, крыкры, -кры. мелкий прыщ, это вы обо мне? Грызучо, вы поразительно догадливы сегодня. Кры-кры, на но, -но, но сударь, во мне рождается подозрение, что вы забыли о перемирии. Грызучо, я никогда ничего не забываю, а вы, господин Болтун, еще живы лишь потому, что у меня сегодня просто хорошее предобеденное настроение». Кры, кры я ясно вижу, что вы опять изволите переходить границу, грызучет. Да ну, орел вы наш, ястреб не слишком ли вы много видите? Да, изволю переходить. И если ты немедленно не уберешься отсюда, то клянусь этим клинком, я заставлю тебя. крыкры, -кры. вы, сударь, невежа. И хам так просто вам это не сойдет. Защищайтесь! Вынимает из ножен малюсенькую зубочистку. Грызучу. Ой, умора! Ой, не могу. Хватает крыкры -кры за шиворот. Убирайся поскорее, а то я лопну от смеха. Вон! Дает крыкры -кры пинка, и тот кубарем. Катится прочь шелест голосов. «Вон, вон, вон, вон!» Грызуча. «Кажется, еще немного, и наш занудливый господин Кры-Кры научится летать». «Представляю, летающую крысу!» «Забавно!» «Теперь, получив полное моральное удовлетворение, мы можем, наконец-то, подумать о насущном?» М? «Давайте подумаем о насущном!» Не пора ли вам, сеньор Грзутчо, приступить к обеду? Конечно, пора. Так приступайте, нечего медлить. Обходит ловушку, пытаясь длинной зубочисткой достать со стола яство. Прежде всего, немножечко сыра, самую малость. А, чуть-чуть бы поближе. Ничего-ничего, зайдем с другой стороны. Ах, ты сорвалась! Кто, вот кто так далеко кладет, спрашиваю, спрашиваю я. Ну вот какой умник так далеко кладет? Это же просто негуманно, в конце концов. Класть еду надо всегда в пределах досягаемости. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас... Еще чуть-чуть... Ай, нет, это просто издевательство. Кто ж такие короткие шпаги делает? Это самая длинная шпага из известных мне, и я не могу ей даже дотронуться. Ай, а лапа? Что это за лапа? Что, нельзя было подлиннее? Ай, Опять сорвалась. Имейте в виду... Я начинаю злиться. Если и сейчас ничего не достану, то не знаю, что... Подходит близко к проему. Дверца злобно вибрирует. Он отступает. Нет-нет-нет-нет, это я не вам. Это я, так сказать. И я тут совершенно-совершенно случайно. Вот только сосисочку бы мне... Как-нибудь. А, черт, черт, черт, черт! Не получается. С этой стороны тоже не получается. Это все этот кры-кры. Стоило ему появиться, и у меня все валится из рук. Ну, попадется он мне. Сделаю из него котлету. Нет, лучше отбивную. А то, что останется, пущу на холодец. Как я зол! Просто сам себя боюсь до того зол! Хромая, возвращается перебинтованный кры-кры. «Милостивый государь, вы нанесли мне оскорбление, Смыть которое, возможно, лишь вашей черной кровью?» Грызучо. «Нет, он опять здесь». Ты что, не видишь, что я сегодня злой? Тебе что? Одного раза было мало? Крыкры, -кры. к барьеру, сударь, я вас вызываю. Грызучу, слушай, шмакодявка, пошел бы ты, знаешь, куда? Крыкры, -кры. куда? Грызучу, в другое место. Крыкры, -кры. если вам... Угодно драться в другом месте, То почему бы нам не пройтись туда вместе? Грызучо, ой, я не могу. Он еще и стихами заговорил. Сейчас я тебя проучу. Чуфырка картонная. Кры-кры. Что? Грызучо, а то, что слышал. Хватает кры-кры в охапку, Отбирает зубочистку, Отбрасывает в сторону Шлепает по мягкому месту. Кры-кры пытается отбиваться. Появляется красиво, красиво. Мне чудится? Или кто-то действительно здесь обижает маленьких? Эй, сударь, остановитесь, иначе будете иметь дело с моей шпагой. Грызучо, уйди, чужак! Не порти мне здесь праздник, продолжает бить Кры-кры, иначе и с тобой я разберусь. Да так что больше рта раскрыть не сможешь. Крыкры, ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай, мне больно, больно мне! Крысье, вы наглый фанфарон и негодяй! Держитесь, сударь! Я вас атакую! Грызучево отбрасывает крыкры, крыкры -кры. Мама, с плачем Убегает, шелест голосов. Мама, мама, мама, мама! мама. И грызучо обнажают зубочистки. Сражаются. Вбегают белые крысы, крики. «Бей сероштаных! Хватай его! В ловушку его! В могиле место сероштаным! В могиле! В могиле! Лови его! Вали его! Вяжи его!» Вбегают серые крысы, крики. Белопузые наших бьют вперед, не посрамим белопузым смерть всех белопузых на котлеты, всех белопузых набив штекс. Общая куча мала. Крики, вопли, дерутся. Вбегает Грызетта, Юлой ввинчивается в самую гущу драки. Грызетта и Красила оказываются лицом к лицу. Грызета наносит удар, крысео парирует, оба замирают. Грызета, он незнакомец, кто ты? Я тебя впервые вижу здесь. Крысео, проворней атакуй, а если сможешь выжить в битве этой, тогда и спросишь. Ну, а я отвечу. Держи удар мой. Битва продолжается. Крысео и Грызета снова лицом к лицу оба наносят и парируют удары друг друга. Грызетто, ответьте ж ты мне все-таки сейчас. Кто ты такой? Откуда к нам приехал? Крисео, когда узнать ты хочешь про меня, то приходи сюда, как ночь настанет, и если буду я еще живой, то все тебе открою без утайки. Грызетто, ты, кажется, с ума немножко съехал. Ты бел, а я из дома серых крыс. Ты видел ли когда, что лед и пламя могли сидеть в одной корзине, крисео, никогда? Но глаз твоих волшебное сияние Грызета, о, замолчи! Не лей напрасно воду красивых слов, Лед ими не растопишь. Враги мы, слышишь, ты и я, Враги, красиво, не говори так, Я тебя не знаю, но знаю я тебя, Твои глаза мне о тебе поведали, Читаю я в них, как будто в книге, Все твои девичьи тайны. Грызета, ты меня смущаешь. Во мне ты будешь кровь далеких предков. Ни слова больше. Или я, крысьео, что или... Грызета, я не приду. И можешь не стараться. Держи удар мой, крысео, ты держи удар. Теперь тебя хочу спросить о многом. Запомни, здесь, как только ночь настанет... Я буду ждать. Так ты придешь, грызя-то а не знаю. Нет. Приду. Темнота. Картина вторая. В льющемся откуда-то сверху, лунном свете, отчетливо виден силуэт крысоловки. По ней расхаживает в нетерпении крысьева, Разговаривает сам с собой. болва тупица! Трижды остолоб. Губу он раскатал, он размечтался. И жди теперь всю ночь хоть до утра. Дождешься как же. Может быть, придет ночная стража. Или даже хуже, придут за крысоловкой люди, И тебя застигнут тут. Но мне не это страшно. Что если с ней случилось нечто злое, или если ранен кто-нибудь из близких, Был в этой схватке, и теперь она склоняется рыдая над постелью, компрессы делает, бальзам втирает добрый, подносит снадобья и обо всем забыла, лишь ожила бы близкая душа. Пауза. Прохаживается. Фу, что за ерунда лезет в голову! Я не дал ни одному клинку даже коснуться соперника. Я отбил 176 ударов, нацеленных в меня, отразил 4852 атаки, направленные в других. Я помешал сделать 900 выпадов, нанести 2000 уколов. Уколов, черт! К черту, бухгалтерию, статистику и учет! К черту все мои старания! Я ими не добился ничего. Смеляй, дружище! Смотри правде в глаза. Она тебя не любит. А, интересно, с чего это ты взял, что она, она, прекраснейшая из всех, кого, кого ты только видел в своей короткой жизни, она прибежит к тебе по первому зову. С чего это? Кто ты, собственно, есть такой? Оглянись вокруг, таких, как ты, миллионы тьмы и тьмы и тьмы. Правда, ты честен, храбр, неплохо владеешь оружием. Но ведь, признайся, в культурном отношении с тобой еще надо работать и работать. Кто выкинул в окно прекрасную книгу древних сказаний только потому, что в ней было мало картинок? А? Ага. Молчишь? А кто чуть не избил великого скульптора, потому что портрет матушки был слишком уж похож на оригинал. Опять молчишь? Стыдно. Кто оперному спектаклю предпочитал таверну с компанией друзей? Ну, ну, напрягай мозги, думай. Ага, понял теперь. И ты еще смеял надеяться. Не видать тебе ее, как ночью. Кончика хвоста. Собирается уйти, но возвращается. И все же, все же, все же, если бы хоть на одну самую малую минутку, даже на полминутки, снова увидеть ее очей прекрасных взор, если бы, если бы только услышать ее волшебный голос, голос «Эй, приятель!» Уж не собрался ли ты здесь заночевать? Красиво, кто это? Покажись. Готов я к встрече. Будь ты хоть дух ночной, Или даже сам властитель зла. Тебя хочу увидеть я немедля. Появляется грызучо. Да, это я всего лишь. На духа, правда, я не очень-то похож. Но шпагою своей у грешных душ... В пучину тьмы отправил я немало. Хотел тебе напомнить, что между нами остался разговор, который надо закончить будет вскоре, если ты не против будешь. Ну, а я не против, вынимает из ножен оружие. Красиво, ну что ж, давай немедленно закончим мы этот важный разговор. Спускается с крысоловки вниз. Но, правда, перед этим Лишь об одном хотел тебя спросить, грызучо. А я тебя, крысева, я жду. Спроси, ну, а потом ответишь на мой вопрос И кончим разговор. Грызучо, ты, я вижу, умелый воин, Но я ведь тоже не мальчишка сопливый. Как получилось, что не нанес ты мне ни одной раны, и я тебя даже поцарапать не смог? Почему ты отбивал атаки всех против всех? Зачем не дал пролиться даже капли крови? Почему, когда вы с сестрой стояли против друга... Крысио не понял, с кем стояли против друга? Грызучо. С моей сестрой, Грызеттой. Она... Искуснейший из всех из нас, боец. Как получилось так, что оба вы нисколько не ранены? Красилов, постой, постой. Вопросов слишком много, ты задаешь, а обещал один, чтобы на все ответить, что спросил ты, не хватит жизни. Но ответ я дам. С тобой сегодня драться я не буду. Ни завтра, ни потом. И никогда, Грызучо, я так и знал. Я что тебе, соперник слишком слабый? Со мною драться только честь терять? Скорее, обнажи свое оружие. Сейчас узнаешь ты, кто я такой. Бросается на крысьево. Тот выбивает оружие из рук Грызучо, отбрасывает в сторону свое отбрасывает также Красиво умерь свой пыл я не нарушу слова и драться я с тобой сказал не буду грозучо но почему Красиво да потому послушай ты обещал мне дать ответ на мой вопрос скажи а что твоя сестра еще в невестах или замужем давно Грызучу, Какой давно! Она лишь только совершеннолетие три месяца назад преодолела. Красиво. Женихов, наверное, тут числетаются. слетаются. Грызучо. Да, попробовали было. Одного я насквозь пронзил, остальные сами разбежались. Да ты, я смотрю. Ну-ка, ну-ка, подними голову к свету. Так-так. В глазах читается сердечная тоска. Уж не вздумал ли ты, красиво? тебе скажу. Ты стал мне близок. Нет, ты стал родным мне, грызучо. Все теперь понятно. Вот я болван. Вот я тетеха. Все ж на лице написано. Только дурак не прочтет. Ладно, приятель, хорошо, отложим ка наш разговор до завтра. Мне надо кое над чем подумать. А разговор наш мы закончим миром. Запьем его хорошей газировкой. Надеюсь, газировки ты не против. Ну что ж, тогда пока, аривидерчи, бойносночес, Бонсуар. гудбай. Красиво. Постой. Прошу тебя про то, что тебе сказал я. Нет, ты сам все понял. Не говори, покуда никому, особенно сестре, грызуче. Ну что вы, сударь, конечно, никому ни слова, честь имею. Пошел, остановился. А как зовут вас, неизвестный рыцарь, крысьео? Зовут меня крысьео. Шелест голосов, красиво, красиво, красиво, красиво, красиво. Что это, Грызучо? Это просто эхо. Я вас забыл предупредить о нем. Оно порой бывает слишком громким, но не настолько, чтобы разболтать то, что хотим мы скрыть. Красиво. Я понял, друг. А как тебя зовут, Грызучо? Зовусь Грызучо. Здесь знают все меня. С поклоном удаляюсь. Шел голосов. Ушел, ушел, ушел. Да, кажется, ушел. Картина третья. Появляется крык-кры. -кры. Позвольте неизвестный мне, сеньор Крысево, от моего имени и от имени... Меня, всех остальных, от чего имени я имею честь? Ой, я, я сначала начну. Можно? Красиво, валяй. крыкры, -кры. Я пришел сюда, будучи посланником от имени пославших меня, прийти сюда, чтобы от своего имени, то есть от имени меня лично. Сеньор красиво я запутался. Можно я еще раз по-простому скажу? Крысево, давай по-простому. Мне самому эти выкрутасы никогда не удавались. Только сначала скажи, откуда ты знаешь мое имя? Крыкры. -кры. Эхо, сеньор Крысево. Крысево. А, эхо, да, понял. Ну, давай, говори, я слушаю. Крыкры. -кры. Вот я и хочу сказать по-простому, дорогой сеньор, неизвестный мне сначала, который оказался Крысево. Как сказала эхо, когда я прятался за кустом. Ой, я, кажется, снова запутался. Только вы не подумайте ничего такого. У меня и в мыслях не было подслушивать. Я просто ждал, когда уйдет грызучу. Очень не хотелось с ним встречаться снова. Красиво. Больно он тебя отделал. Крыкры. -кры. — Нет, не очень больно. Скорее, очень обидно. — Но я знаю, как отомстить ему. Я три раза вызывал его на поединок. Каждый раз он вместо поединка больно шлепает меня по известному вам месту, которое мне неудобно называть. Но завтра этому будет положен конец. Завтра я вызову его в четвертый раз. — Красиво, прости... Я что-то не заметил. Ты разве умеешь хорошо фехтовать, Крыкры? -кры. Я не умею фехтовать и никогда не учился этому, Крысеев. Но как же ты вызовешь его, Крыкры? -кры. Очень просто. Я знаю все тонкости этикета и легко найду повод. Крысеев. Все тонкости, Крыкры. -кры. Все. Крысеев. Все, все, все. кры кры кры Все, все, все и даже больше. Крысеев. Ну Тогда он точно тебя проткнет насквозь. Крыкры, -кры. нет, не проткнет. Красиво, обязательно проткнет. Крыкры, -кры. откуда вы знаете? Крысео, оттуда знаю, что ты не знаешь всех тонкостей этикета, даже самых главных. Например, ты должен был сначала назвать свое имя, прежде чем обращаться ко мне. Крыкры, -кры. а я что не назвал? Красиво, не назвал крыкры -кры. и вы даже не знаете с кем вы разговариваете сейчас красиво представь себе понятия не имею крыкры -кры. ой сударь меня зовут кры кры и я самый большой глупец который только есть на свете красиво ну ну зачем так все мы в жизни совершаем ошибки и на этих ошибках учимся. Но все-таки, сеньор Крыкры, -кры, я бы не советовал вам вызывать грызучо. Это в конце концов может плохо кончиться. Крыкры, -кры. конечно! Плохо! Ведь он может сломать руку. Крысиво, руку. Почему? Почему руку? Крыкры, -кры. скажу вам по секрету, дорогой сеньор, что я нашел сегодня кусок замечательной крепкой фанерки. Завтра я положу эту фанерку себе в штаны. Ну, понимаете? Ну, где задние карманы? И вызову Грызуча в четвертый раз. Он, конечно, не станет драться и опять начнет шлепать меня. Ой. Ему ведь будет очень-очень больно. Он действительно может сломать руку, шелест голосов. Руку, руку, руку, руку. Давно пора, давно пора. Кры-кры. Ну, вот, опять. Красивок, что такое? Что опять? Кры-кры. Опять эхо. Эхо меня выгоняет. Красивок, как выгоняет? Почему? Кры-кры, мне, наверное, домой пора, уже поздно, надо спать, ложиться. Крыс -кры. ⁇ может быть, сеньор Крыкры, -кры, вы все-таки скажете, зачем изволили меня побеспокоить. Ей богу, я не смогу уснуть, буду мучиться всю ночь. Крыкры, -кры. ай, милый, дорогой, сеньор Крыс ⁇ я пришел сказать вам спасибо за то, что вы спасли меня сегодня утром. А еще я пришел сказать вам спасибо от всего нашего дома белых крыс, за то, что вы спасли всех нас сегодня утром. А еще мой дедушка просил передать вам благодарность за то, что вы всех нас спасли сегодня утром. А еще я должен передать вам от моей матушки Красиво, спасибо за то, что я ее спас, крыкры, -кры. нет, передать вам узелок с пирожками, которые она испекла, красиво, вот это замечательно, давай его сюда, сеньор крыкры, -кры. и мы с вами славно поужинаем. Ну, почему же вы молчите и смотрите куда-то в сторону? Давайте узелок, не стесняйтесь, крыкры. -кры. Я не стесняюсь, сеньор красиво. Мне просто очень, очень стыдно, красиво Ну, ну, ну, что случилось? Ну, говорите, Кры-кры. Мне так стыдно, так стыдно, что я даже не знаю, с чего начать, красиво А вы начните сначала, и вам сразу станет легче, Крыкры. -кры. Правда, станет легче? Крысел, конечно, станет. крыкры. -кры. А, сначала. Это из-за куста надо. Потому что пока я там ожидал, когда же уйдет грызучу, то очень волновался. И все время думал, как же я с вами заговорю. Я так сильно волновался, что не заметил, как из узелка сам достался пирожок. Вот. А потом я не заметил, как он съелся. Вот честное слово, я не хотел, он сам съелся. А потом другие стали доставаться, и я их красиво. И ты съел все пирожки? Крыкры, -кры. нет, не все. Но остался только один. И теперь мне очень стыдно. Красиво. Давай его сюда, крыкры, -кры. вот. Красиво берет пирожок и разламывает его на две половины. Бери, это твоя половина, а это моя. Едят пирожок. Вкусный пирожок. Очень. Передает меня спасибо матушке. А еще знаешь, что я тебе скажу? Грызучо, славный парень и очень хороший фехтовальщик. Крыкры, -кры. ага, хороший. Это он пока перемирие, хороший и славный. Крысье, -кры. видел я ваше перемирие сегодня утром. Крыкры, -кры. перемирие, сударь, это значит, что драться можно, но нужно драться только по правилам и только в случае особой необходимости. Так записано в кодексе на странице 2. Крысио. -кры. Ух ты! А что записано на странице 1? А -а, а, а на странице 1 записано только одно слово. Красиво. На целой странице только одно слово. Крыкры. -кры. Да. Только одно. Красиво. И что же это за слово? Крыкры. -кры. Это слово кодекс. Крысево, ух ты! Откуда тебе это известно? Крыкры, -кры. мне сказал хранитель времени. Он много лет был хранителем кодекса. И знаете, он знает его почти весь наизусть. Крысево, а сейчас кто хранит кодекс? Крыкры, -кры. хранитель кодекса? Крысево, ничего не понимаю. Крыкры, -кры. ну это очень просто. У нас есть два хранителя. В доме белых крыс свой, у серых крыс свой. Они попеременно хранят. Один ⁇ время, другой ⁇ кодекс. И сегодня как раз должен совершиться ритуал обмена. Ой, ужасно хочется посмотреть, как это произойдет. Только говорят, что смотреть на ритуал очень опасно. Можно? Ужас навеки превратиться в камень, Крысе, Что ты говоришь? Неужели это так опасно, Крыкры? -кры, да, очень, Крысеево. А, -а, а, ну теперь понятно, Крыкры. -кры, да нет, дорогой наш сударь Крысеево, тут и мне не все понятно. Я не про то, что опасно. Я вот про что. Хранитель времени и хранитель кодекса. Близнецы, родные братья, понимаете? А вот почему один из них из дома белых крыс, а другой из серых, я так и не понял. И никто не понимает. Крысео, ну что ж, как-нибудь разберемся и с этим. А кодекс ты читал? Крыкры, -кры. ну что вы, сеньор? В кодексе 10 тысяч страниц. Его никто не читал. Хранитель времени и тот читал не до конца. Его даже никто не видел. Только грызучо. Если не врет, красиво. Постой, постой. Я ведь именно о грызуче и хотел вам кое-что сказать. А что, если вы будете брать у него уроки фехтования крыкры? -кры. Я Угрызучу? <свят> вы верно шутите, сеньор Крысио? Или издеваетесь над бедным доверчивым крыкры? Крысио, клянусь вам, я нисколько не шучу. Про издевательство и речи быть не может. Запомните, дойдет до середины пути дневного Солнца ясный диск. И сам грызучо пожалует с поклоном к вам, сударь мой, любезнейший кры-кры, а вам останется принять лишь предложение кры-кры, но разве может это быть? Я вам не верю, хотя поверить хочется ужасно! Крысело, случится все точь-в-точь, точь, как я сказал. Идите и усните с этой мыслью. И будет сон ваш сладок и приятен. Кры-кры, иду, лечу, спешу. Спасибо вам, сеньор, уже ушел! Шелест голосов ушел, ушел, ушел, и этот тоже. Теперь крысела здесь останется один. Нет, не один, к нему спешит грызетта. Не очень-то спешит, как посмотрю я. Уже четыре раза подходила и снова отходила в вглубь дерев. А может быть, пора антракт нам сделать? Пусть соберется с мыслями она. Ну что же, решено. Антракт, антракт. Выглядывает кры-кры. Я, наверное, ужасно плохо поступаю. Но уж очень хочется хоть одним глазком увидеть кодекс. На ритуал я смотреть не буду, чтобы не превратиться в камень. Но ведь послушать ритуал никто не запрещал, а? Останусь-ка, я вот здесь спрячусь. Темнота. Антракт.